Не вставай ближним в жопу под столы градом Слушайте меня, ребята, на жизнь надо, на жизнь надо трезво смотреть, надо, смотреть когда, когда кругом лишние геры, не дай себя ответь, Кверху жопу не, не вставай, в ближним жопу.